Привет! С тобой снова я, Мутугулина Гульфия. В эфире «Универ -Ньюз». Самые интересные новости ты узнаешь прямо сейчас. В Казанском федеральном состоялся ученый совет. В фильме Сергея Брилева рассказали о совместном проекте ученых КФУ и Японии. Воспитанникам лагеря Discover кфу КФУ-2018» подтянут уровень английского. В Казанском федеральном состоялось очередное заседание ректората. Повестка дня включила в себя вопросы о ходе подготовки к приемной кампании 2018, подробности приема Института фундаментальной медицины и биологии, Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, а также ход исполнений контрольных поручений. Подробности состоявшегося ректората мы расскажем уже в следующем выпуске. А теперь к следующим новостям. Президент Татарстана Рустам Миниханов провел традиционный осмотр хода реставрации объектов. Ректор КФУ Ильшат Гавуров познакомил главу республики с состоянием одного из лучших лицеев страны. Подробности расскажет Аделя Шамилова.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 25 мая в зале попечительского совета состоялось заседание ученого совета Казанского федерального университета. На повестке оказались темы, требующие широкого обсуждения и голосования. Конкурсный отбор на должности, представление к присвоению ученых степеней и отдельные вопросы организационного характера. Подробности далее. 25 мая стояло заседание ученого Совета КФУ под председательством ректора Казанского университета. но повестки оказались темы, требующую широкого обсуждения и голосования. Для начала работы состоялась церемония награждения знаками отличия к почетным званиям, которые их обладателям торжественно вручил ректор.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 начали со знакомства не только с институтом, но и с этих людей, которые оставили достаточно такой ощутимый след.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 1 сентября. Диана Шилова, Льнард Лавлитьяров, Универ Английский язык уже давно стал обязательным. Его начинают учить даже с детского садика. Но для тех, кто хочет подтянуть свой уровень языка, подготовиться к государственной итоговой аттестации или к единому государственному экзамену, в Казанском университете есть языковой лагерь.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 В новом документальном фильме Сергея Брилева о российско-японском сотрудничестве рассказано о взаимодействии КФУ и японских вузов. Мы предлагаем вам посмотреть отрывок фильма и оценить роль Казанского университета в сотрудничестве двух государств.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 а это Институт физики КФУ, тоже партнер Рикен. Здесь создают микрочипы толщиной, внимание, в один атом. Супер микропроцессоры функционируют с помощью магнитных импульсов. На сегодня у меня все. До скорой встречи. Пока-пока.